В рамках кампании «Справедливость к Хаджалы», проводимой в связи с очередной годовщиной хаджалинской трагедии, организована экспедиция на гору Агры в Турции. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Азербайджана. В экспедиции принимают участие офицеры военновоздушных сил Азербайджана, полковник лейтенант Залнабиев, старший лейтенант Уливима Медли, а также опытные альпинисты Федерации альпинизма Азербайджана, Руфат Гаджаев и Немат Агаев. Азербайджанские военные совершат восхождение на 5157-метровую вершину горы Агры, где поднимут флаги Азербайджана и Турции, а также разместят фотографии жертв Хаджалинской трагедии. Перед восхождением, участники экспедиции возложили цветы к памятнику, крик матери, посвященному Хаджалинскому геноциду, отдав дань уважения памяти жертв трагедии.